Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о Джордана Бруно. Почему именно Джордана Бруно? А дело в том, что, несмотря на то, что Жордана Бруно жил аж в далеком XVI веке, ожесточенные споры и дискуссии вокруг его личности не утихают до сих пор. И сама ожесточенность, с какой ведутся эти дискуссии, как бы намекает нам, что не все тут так просто и что в этом стоило бы разобраться. И сразу отмечу, мы сегодня не будем подробно останавливаться на биографии Бруна или даже на подробностях инквизиционного процесса над ним. Потому что просто этот вопросы довольно широко уже освещены на просторах, в том числе и YouTube. Ну, например, я могу очень порекомендовать лекцию у Ксении Чепиковой на канале «Цифровая история». Ссылочка будет, как положено, в описании. А поговорим мы сегодня о тех мифах, которые сложились вокруг личности и учения Джордана Бруна. И первый миф, и самый распространенный миф можно сформулировать так. Дескать, Джордана Бруно это ученый, сторонник теории Коперника, который утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, и за это коварные инквизиторы его сожгли. Этот миф появляется аж в 19 веке на волне развития науки и распространения позитивизма. И основания у него, конечно, были. То есть, действительно, Джордана Бруно сожгли в 1600 году на площади цветов в Риме по приговору Святой Инквизиции. И да, Джордана Бруно действительно был сторонником учения Коперника, а также выдвигал другие тезисы, например, о бесконечности Вселенной и множественности миров. Но, э, с другой стороны, почему же это все-таки миф? Во-первых, Джордана Бруно, строго говоря, не был ученым в современном смысле слова. Он, в отличие от Коперника, не проводил особых математических расчетов. В отличие от Галилея он не делал астрономических серьезных наблюдений. То есть, кем же был Джордана Бруно? А был он, скорее, в этом отношении поэтом и мечтателем. И... Здесь ценность Джордана Бруно во многом в том, что именно он подарил нам мечту о бесконечной вселенной, множественности планет, вращающихся вокруг далеких звезд. И утверждал, конечно же, что обязательно на этих планетах будут некие родственные нам разумные существа. В этом смысле, кстати, забавно сопоставить идеи Джордана Бруна с идеями персонажа, которого мы уже разбирали на этом канале. Города Филлипса Лавкрафта. Вот Лавкрафт, представляя себе бесконечную вселенную, и ничтожность человека перед ней впадал в экзистенциальный ужас. Жордана Бруно полная противоположность. Образ гигантской вселенной, по сравнению которой, казалось бы, человеческое с... твое есть некое ничтожество, всхиляло в него глубокое восхищение красотой этой бесконечной вселенной. Наполняло его тем, что, по его словам, можно назвать героическим энтузиазмом. Ну, а во-вторых, этот миф неправда, потому что сожгли Джордана Бруна не за это. На самом деле тут сложно говорить во всех деталях, потому что довольно немного осталось для нас, дошло документов относительно процесса на Джордана Бруно. Данные довольно обрывочные. Тем не менее, не вызывает сомнения, что главным, в чем ввиняли Джордана Бруна были отхождения от христианской ортодоксии. Его судили именно как еретика, Возможно, даже как языка протестантского толка. И в этом смысле, да, возможно, его космологические идеи изучали на процессе. Но данные об этом крайне ненадежны. И даже если они там и звучали, не это было причиной того процесса, который к него развернулся. Вообще, лично, понятно, что тут могут быть разные интерпретации из-за неточности данных. Лично у меня по изучению этих данных, складывается впечатление, что им просто страшно не повезло. То есть, вначале на него написал донос его бывший ученик, а потом, когда вроде бы дело уже рассыпалось, его бывший сокамерник попался на рецидиве и настучал на него второй раз. Ну, два доноса, значит, инквизиция должна была всерьез заняться этим делом. Тем не менее, как бы то ни было, фактом остается, что Ржадена Бруно от своих идей, каковы бы они ни были, на процессе не отказался, проявив героический поступок и пойдя, по сути, героически на смерть. Но вот этот миф, он, конечно же, против мимо него не могли пройти и советские идеологи. В Советском Союзе он был довольно распространен, о нем знал любой толковый школьник. Да, любой толковый школьник знал, что Инквизиция вот за Коперниканские взгляды сожгла храброго ученого Жордана Бруно. Надо отметить, что это был именно взгляд, который транслировался в школьных учебниках в Советском Союзе. Не надо думать, что действительные факты жизни и судьбе Жордана Бруна были как-то запретом, скажем, так, как иногда хотят представить. Нет. В Советском Союзе издавали очень много работ как самого Бруна, так и э, книг о нем. И все ключевые, объективные и достоверные данные о его процессе были там напечатаны и воспроизведены, и не составляло ни одному советскому читателю большого труда с ними ознакомиться. Другое дело, что большинство читателей оставалось на уровне, как положено, школьных учебников. И вот этот вот миф, распространенный и, да, и на Западе, и в Советском Союзе, он, э, когда, разумеется, его легко разоблачать. И разоблачая его, проблема в том, что возникает другой миф, второй миф. И миф этот звучит очень странно, но давайте его пытаемся воспроизвести. Жордана Бруна был маг, колдун, возможно, сатанист, и за это его и сожгли. То есть инквизиция была права. Этот миф сейчас транслируется особенно разного рода церковными кругами. И вообще людьми религиозными, соответственно, Жардана Бруна для них выступает как такой опасный сатанист. Есть ли основания у этого мифа? Как ни странно, да, есть. И на самом деле самый большой вклад в распространение этих идей внесла книга британской исследовательницы Фрэнсис Йейтс, которая написана была еще в 60 году. Джедана Бруна и герметическая традиция. На русском языке она была издана в 2000 году и на интеллигенцию гуманитарную произвела огромное впечатление. И с тех пор, кстати, особенно у нас, у постсоветской интеллигенции, вот этот взгляд очень широко распространен. Что же пишет в своей работе Фрэнсис Йейтс? Она, на самом деле, высказывает у Джордана Бруна следы герметической традиции или герметики. Что такое герметика? На самом деле, это традиция, восходящая к ряду работ, которые приписываются легендарному персонажу Гермесу трижды Триждырожденному или Гермесу Трисмегисту, который, опять же, по легенде, жил в очень глубокой древности совершал пророчество различные чудеса, был магом и волшебником. И вот эти работы, которые от него остались, они посвящены в основном проблемам магии и колдовства. Так вот, сегодня точно уже известно, что никакого такого описанного для Места Тресмедиста не было. И работы эти были написаны в поздней античности. Ну, понимаете, когда великая цивилизация умирает, в ней начинают распространяться разные суеверия, завобоны. Вспомним Советский Союз, Кашпировских и прочих чумаков. Вот в Римской империи были свои Кашпировские, свои чумаки. И из их среды появились эти замечательные тексты. Хотя, конечно, они довольно высокого интересного диалектического уровня по-своему. Так вот, в эпоху Возрождения о поддельности этих, этих текстов никто не знал. А возрождение, напомним, это возрождение античности, что значит «чем древнее, тем лучше». И если это самые древние тексты, значит в них содержится самая большая истина. И в эпоху возрождения в Европе, особенно в Италии, тексты, приписываемые Гермесу Трисмегисту, получили колоссальное распространение. Очень многие мыслители, философы и даже церковные иерархии этой эпохи обращались к этим трудам и занимались магией. Да, магия в эпоху Возрождения была вполне привычным делом. Они особо не принято было, конечно, распространяться, но этим занимались очень и очень многие. И Джардана Бруно не исключение. От него действительно осталось довольно большое количество магических гримуаров. Кстати, интересный момент, что большая часть гримуаров находится в библиотеках Москвы, причем еще 19 века. Кстати, любителям альтернативной истории дарю сюжет. Можно, например, объяснить победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, войне тем, что эти гримуары Бруно были более могучими артефактами, чем артефакты пресловутой Аненербы. Ну, это шутка, конечно. Так вот, Джордана Бруна действительно занимался этим всем. И, с другой стороны, многие этим занимались. Так, например, один из основоположников самого научного метода, сэр Фрэнсис Бэкком, он на минуточку в своих работах заявляет, что магия является одной из тех самых точных наук, которые он защищает. Куда уж говорить о более поэтическом даровании Бруна. И вот в этом отношении, почему это все-таки миф? Да, во-первых, потому что все-таки герметические тексты не составляют основу учения Бруна, Его основу составляют совсем другие идеи. А во-вторых, что на самом деле самое главное, это тоже не было основанием для его сожжения. Это тоже не было той причиной, по которой на него завели вот этот весь инквизиционный процесс. И в этом смысле, вот второй миф, который гораздо менее распространен среди широких масс, но более распространен среди интеллигенции, особенно гуманитарной. Вот этот миф, он такой же миф. Он опера... на самом деле наталкивается на те же самые проблемы, те же самые противоречия. И он также не подтвержден никакими объективными фактами. И вот оба эти мифа, они на самом деле имеют что-то общее. Они игнорируют, наверное, центральный момент всего идейного наследия Бруно. Они игнорируют то, что Бруно был в первую очередь философом. Давайте же обратимся и кратко поговорим о его философии. Наиболее важным философским трудом является работа, которая называется «О причине, начале и едином». Это такой диалог в духе Платона, и это очень сложный философский текст. Чтобы как следует его понять, нужно быть компетентным, ну как минимум в античной философии, а хорошо бы еще быть компетентным в вопросах средневековой арабской, европейской философии и философских дискуссиях э, эпохи итальянского возрождения. Так вот, эти, э, этот текст, э, давайте его пытаемся как-то основную его мысль объяснить, что называется на пальцах. Как смогу же, да? На этот текст в нем Бруно используют терминологию такого направления поздней отечественной философии, как неоплатонизм. Неоплатонизм, его представители пытались представить дело так, что они просто восстанавливают подлинное учение Платона, но в реальности создавали иную совершенно философию, проникнутую идеализмом и мистицизмом. И центральным принципом неоплатоников было понятие единого. Что такое единое сказать невозможно, его невозможно познать разумно, его можно постичь только в неком мистическом экстазе. И вот из этого единого истекает как бы бытие. И чем дальше от единого, тем бытия остается меньше. Поэтому вся вселенная для неоплатоников это такая иерархия сущностей. Чем дальше от единого, тем бытия, естественно, благости меньше. То есть на вершине само единое, далее мировой ум, мировая душа, наш с вами на донышке находится скромный материальный мир, ну и материя уж совсем на дне. Таким образом, как положено идеалистам, в неоплатонизме материи приписывается исключительно пассивная функция. Масси... Материя сугубо пассивна. Она только приемлет форму, которая происходит извне, сверху, из мира ума. То есть э, это материя всячески третируется. Давайте же посмотрим, как эти понятия интерпретируются в работе Жордана Бруна. И если в двух словах выразить основную тенденцию работы Жордана Бруно – то, можно это сказать так, он реабилитирует материю. У Джордана Бруно, да, тоже форма активная, начала материя пассивная. Но форма для Джордана Бруна находится не в каком-то мировом уме. Форма находится внутри самой материи. Формы или платоновские идеи представляют свои, собой своего рода семена вещей, из которых вещи возникают. И эти семена вещей находятся в самой природе, в самой материи. И поэтому Джордана Бруно, э, материя превращается у Джордана Бруно не в из какого-то пассивного сугубо элемента, в нечто активное, творческое. По сути, все, что творится, происходит из материи. И это однозначно. Что это такое? Это материалистическая тенденция. Да, конечно, материализм Джордана Бруна очень непоследователен. Он содержит множество оставшихся от прошлого родимых пятен идеализма. Но своей тенденции. Философия Джордана Бруна составляет историю именно материалистических учений. И это приводит Джордана Бруно к специфическому пониманию Бога. Дело в том, что Джордана Бруна приходит к позиции, которая называется пантеизм. Да, пантеизм Джордана Бруна непоследователен, Иногда он э, высказывается в одном духе, иногда немного в другом. Тем не менее, опять же, пантеистическая тенденция у него очевидна. Что же такое пантеизм? Пантеизм – это точка зрения, согласно которой Бог и природа – Одно и то же – отождествление Бога и природы. И да, это отождествление у Жадана Бруна было произведено не так последовательно, как, скажем, позже у великого голландского философа Спинозы. Почему же так важен пантеизм Жадана Бруна? А дело в том, что исторически, в европейской философии, пантеизм стал своего рода переходным этапом, неким промежуточным звеном между, собственно, верой в Бога и прямым атеизмом. Дело в том, что европейцам которые, все идеи, которые сотни лет вращались вокруг идей Бога, было сложно сразу отказаться от этой идеи. И пантеизм был хорошим промежуточным этапом. Пантеист на словах признает существование Бога. Он верит в Бога. Он даже может испытывать какую-то интеллектуальную любовь к Богу, как это делал Спиноза. Но на практике он является по сути атеистом. Потому что вообще-то, если Бог и природа тождественны, то молиться такому богу смысла большого нет, потому что законы природы это и есть законы бога. Да и бог в данном случае совершенно безличная сущность, это сама вселенная в ее бесконечности. А значит какие-то религиозные ритуалы тоже все отпадают. Более того, что же оказывается тогда лучшим способом почтить бога? А способ ровно один, изучать его. А Бог, мы помним, это природа, и поэтому занятие наукой является самым богоугодным делом, единственным способом познания Бога. Как вы понимаете, такое мировоззрение действительно находится практически уже на краю атеизма. И вот э, мы видим, что у Джордана Бруна есть тенденция к материализму, к атеизму, но есть еще что-то. Дело в том, что Джордана Бруно выдвигал идею единства противоположностей. А эта идея он ее не сам придумал, конечно. Он ее на самом деле заимствовал у другого замечательного э, философа эпохи Возрождения Николая Кузанского, идею э, вот этого тождества противоположностей, да, совпадения противоположностей. А что это за идея? А на самом деле это ранняя формулировка первого закона диалектики, закона единства и борьбы противоположностей. И что же мы видим? Жардана Бруно не только в своей тенденции материалист, он еще и диалектик. Да, своей тенденции философия Жордана Бруна это диалектический материализм. Хотя, конечно, повторяю, весьма непосред... непоследовательный. И что же мы имеем? Жордана Бруно не был ученым, в современном понимании этого слова, пострадавшим за науку. Но не был он и безумным магом, и колдуном. В первую очередь, Жордана Бруно был, конечно, мечтателем, который мечтал бесконечной вселенной с ее бесконечным количеством разумных существ, мечта, мечтой, которая с нами существует до сих пор. И во-вторых, конечно, но ну, не по значению, он был философом, философом-материалистом, философом-диалектиком. И он за эти свои идеи пошел на костер, пошел как герой. И поэтому для нас, марксистов, уж во всяком случае, героем он и является. Ну а у нас на сегодня все, да прибудет с вами героический энтузиазм, и до новых встреч.